Всем привет! В эфире Универ News, а в студии Елизавета Гущина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация из Вьетнама. В спортивном комплексе «Бустан КФУ» прошел городской турнир «Здоровая молодежь. Здоровая нация». Музей КФУ имени Николая Лобачевского вышел в финал конкурса «Европейский музей года». Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову объявлена благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Благодарность выражена за многолетний добросовестный труд. Большой вклад в развитие институтов гражданского общества, укрепление законности и повышение правовой культуры граждан. А теперь к другим новостям. Парламентская делегация Вьетнама в главе с председателем Национального собрания госпожой Нгуен Тхи Ким Нган прибыла в Казань с двухдневным визитом. 9 декабря группа вьетнамских специалистов посетила Казанский университет. Делегация Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган прибыла с официальным визитом в Татарстан. В рамках визита передовая группа вьетнамских специалистов посетила Казанский федеральный университет, в стенах которого состоялась встреча со студентами из Вьетнама, обучающимися сегодня в ВУЗе. Россия занимает особое место в сердце вьетнамцев. Не только потому, что Россия всегда нас поддерживает, но и потому, что между нами существует душевная схожесть. И наши народы питают взаимную симпатию друг к другу. У нас есть особые культурные связи. Много поколений вьетнамцев также учились здесь, в России. Данный визит является очередным шагом, призванным обеспечить дальнейшее продвижение Вьетнама российского стратегического партнерства. Сотрудничество КФУ с Вьетнамом на сегодняшний день реализуется в рамках обучения граждан Вьетнама в Казанском университете и академической мобильности профессорско-преподавательского состава с целью участия в международных научных мероприятиях. У нас есть в Вьетнаме партнерские университеты, и также к нам всегда приезжают студенты по гослении. В настоящее время у нас обучается 26 студентов и два аспиранта, и студенты, в том числе те, кто сейчас обучается на подфаке. Это 8 человек, которые потом войдут в число студентов. Мне очень нравится даже... Да красивый университет, образование хорошее, все, красивый город, общежитие. Да, общежитие, да все, да, прям классное общежитие. Госпожа Ангуэндхикинга наставила запись в книге почетных гостей КФУ. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Здоровая молодежь, здоровая нация. Именно по таким девизом прошел открытый городской турнир в спортивном комплексе Бустан Казанского федерального университета. Более подробно смотрите в следующем сюжете. 8 декабря в спортивном комплексе Бустан Казанского федерального университета прошел открытый городской турнир ⁇ Здоровая молодежь, здоровая нация ⁇ Я уверен, что помимо развития спорта высоких достижений, нужно развивать и массовый спорт, потому что это позволяет... Всем подросткам, детям принять участие на соревнованиях, получить опыт состязаний. Это помогает им сформировать болевой характер формирует стрессоустойчивость. Данный турнир проходил в рамках реализации национального проекта «Демография», организованный региональным отделением Общероссийского народного фронта и общественной организацией федерация Каратеша Каратэ-Шатакан» города Казани. А почетным гостем турнира стал депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Равиль Хуснулин. Я считаю, что любую инициативу, которая направлена на воспитание молодежи, на поддержание, на патриотическое воспитание, она поддерживается. И я надеюсь, что вот такие инициативы, которые поддерживают в том числе и университетом, потому что, видите, хорошая площадка, и это ведь способствует тому, что у детей тоже появляется интересное занятиям, когда они видят, что хорошо организовано, есть интерес, есть зрители. Турнир собрал 110 участников с разных районов города Казани в возрасте от 6 до 13 лет. Спорт, он на самом деле влияет на здоровье. Если мы хотим сделать нашу нас здоровее, надо, более, надо сделать так, чтобы... Спорт участвовала намного больше народу, и для этого проводят такие соревнования. Кроме этого, в рамках регионального проекта Общероссийского народного фронта Собери макулатуру, помоги детям. Студенты Казанского федерального университета сдали 7 тон макулатуры. Благодаря этому на вырученные деньги фонду удалось приобрести телевизор для нужд Казанского хосписа, который вручили в торжественной обстановке в стенах Казанского хосписа. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.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 Применение методов, разработанных учеными КФУ для развития месторождений тяжелой нефти, для Омана является достаточно важным вопросом. Нефть там очень тяжелая, вязкая и залегает достаточно глубоко. Мы планируем начать проект по тестированию внутрипластового горения. И как бы вот эти первые тесты они покажут, что нужно. То есть можно ли просто закачивать воздух, нужно ли добавлять определенные химические реагенты, такие как катализаторы. То есть это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 Европейский музейный форум под эгидой Совета Европы ежегодно вручает премию Европейский музей года. Награда считается самой важной в европейском музейном секторе. И в этом году в ее финал вышел музей Николая Лобачевского КФУ. Подробности далее в сюжете.